Если же ты предо мной Грустно головку склоня Мне так отрадно с тобой Не отходи от меня Ближе друг к другу, чем мы Ближе нельзя нам и быть Чище, живее, сильнее Не отходи от меня, Друг мой, останься со мной. Не отходи от меня, Мне так отрадно с тобой. Не отходи от меня. Не отходи от меня.